И Всем время за Макс Рис второй сезон начал, я вообще не в курсе э, Открыть за 240 или же может попозже А что если нажму? Недостаточно алмазов, то есть, чтобы пропуск открыть нужно алмазы, да? Вот он вроде Пре Играйте бесплатно Зуба Скачать Ого! Слушайте, тут еще можно зубы скачать. Быстрая навигация. Я помню, это как в игре Том и... Том, мои герои, может посмотреть, шитую у нас такое. А а Акция! Главный приз! Ну, сколько-то у нас, блин, скидка. Блин, чем агат рады, да? А, магазин бесплатный дали кстати подпишитесь на канал поставьте лайк чтобы вам ютуб рекомендовал дал такую игру чаще и чаще а, да также вот ссылочка закрепленного комментарии на социальные ссылки ну, или просто в укладках о канал чё европа америка Азия тихий океан я в шоке. Вау. прятки с и убивай шепот Прячьтесь, убивай. Че? Две убийцы. Тут нас Один детектив. Два убийцы, шесть мирных и один чувак. Ново ну, обнова вышло. И тут ново-ново-ново-ново-ново-ново-ново. Капец, давай сюда. Новый режим. Написано даже. А тут нет. Ну понятно. Получите азарт. Погонь. Чат с игрушками поблизости. Ладно, посмотрим, что это значит. Э, вот, о, поближе. Час с игрушками поблизости никто не сообщает о телах и не голосует. В смысле? В каком смысле не голосует и не сообщает? Ладно, попробуем. Нет саботажа с бомбой. Я не знаю, как в это играть. Ладно, посмотрим. Это не будет слышно, потому что ой, у нас... Новый экранчик. А И всем привет, меня зовут Макс Риск. А я кто? Я Чипи. Я чипи, чипи, чипи, чипи, чипи, чипи, чипи. Эй, я чипи. Бравл Старс играет. Эй, я чипи. Лайк, подписка на канал Макс Риск. Включаем то все. 10 минки 2 убийцы просто прятки <постив> рачи интересно как это будет все у нас на обновление вышло теперь выходит, я слышу, это когда, это я это теперь это я слышу когда я пишу что-то подпишись на это канал это макс риск Про а, Про прикиньте теперь когда я пишу нет звука звук ним включает о комментарии писали ну и эээ тама Э, ролики э, Да, топ <смех> Топ Вроде написал, вроде нет О, убийца, отлично, я убийца, отлично Вот я отлично <смех> А почему сл Все слышно, эй hey. Блин, ну что за режим такой А всех точно слышно? Вот, блин Ой, -ой, -ой что так лагает Пойти, чипи, парень. Ха -ха. Чипи куда-то, это как там Дюк или кто-то хотел мне завести. А я неправильно. Так, кольца тебе, тебе здесь. Как бы отыграть, Прятки что-то сыграть или как-то? Угу. Тех-тех-тех-тех. Давайте потом я сменим радиус. Что, ю мою? Саботаж. В смысле саботаж? А! Тут тут кого-то убили. Дон и Оли убили. Прикиньте, Дон и Оли убили. Кто это был? Дон или Оли убили? Это был. Это был. Как это, чувак, называется? Я его увидел, он убийца, прикиньте. Он убийца. Яра, яра, яра. Нет, нет, иди сюда. Яра, не, не надо. Нет, блин, сейчас убьет Яра. Меня убил Яра. Прием. Типа сказал, иди сюда. Прием. Меня убили. О, кстати, когда мы умираем, у нас квесты быстрее выполняются. Прикиньте, и мы друг друга еще видим. Ха. Просто догонялки. А, я Блин. Блин. О, что это такое? Съесть гамбургер, новый квест тобой, новое задание, прикиньте. Ой, что так лагает? Привет. Так давайте квест выполнить. Я могу гамбургер съесть. Что такое? А вот нас минимир Яркус, радиус. Что это такое? А улица. Яра. Просто гонялки. Призраки. Как он не поймал, кстати, убийцу удается шанс, чтобы он кого-то поймал? А за это ходят фратовщики. Ну, такое себе, да. М -м -м, инспектор и шищик. Инспектор проверяет вас. Есть орудие, которое поможет разгадать тайну? Сыщик и детектив могут видеть следы игроков и знать, в каком направлении они пошли. Детектив и сыщик, сыщик, но обновление добавили. Я в шоке лайк подписка. Вау. Всем привет, меня зовут Макс Риск, я сыщик. Вау. Вау. Ну блин, я мирный. Вау, классно. Яра, ты тут, а? Так, чем больше саботажи, тем лучше. Ну так подозревают, конечно, мне. Я убивать не люблю, если чё. Так, так, так, так, так. Саботаж, саботаж, саботаж. Что ж мне тут сделать-то? Эмм, оранжевый, ой. у нас? Угу. Блин, а я боюсь убивать людей. Вот реально. Как же их так скрытно? А, ну есть в принципе. Давай одного завалим. Мила или не мила? Я не эксперт. Я не эксперт. Эксперт. мило просто покажет тебя это прям раз самая лучшая э, катка в мире <свистит> так и блин у меня лагает активатор наблюдение <свистит> все прям знаете хартом, гуртом ходят Квестов? Сколько там осталось у врагов там? У меня хоть тут квест есть там? Блин, все выполнили. Давайте посмотрим. Мне хоть как-то тоже нужно выигрывать. План нужен, тянуть время или что там? Так, отключили саботаж, говорит. Окей, okay, в принципе, <coughs> нужно вместе ходить, чтобы сразу бы бабах всех вырубать, так вот. Товица. Я ее проверила, она сделала одно убийство, это Яра. Яра, если это не я, я проверила я ее. Она сделала одно убийство, это Яра, 100%. Иди на Украину. Яра, яра, я говорю 100, 100, 100, 100, 100. 100. Вау, правильный Так, друзья, теперь вот делать Дрянь, я не умею играть, поэтому кирдык не. <сёк> я же не умею играть, алё Ну а что если не умею, блин <сёк> Не, ну ладно, я не против Активатор Активатор у нас тут Блин, они все такие вин-вин-вин. Я не имею играть заменок, они меня будут э, подозревать, по-моему, по-любому. По-любому будут подозревать. Блин. Не, ну они могут, да, как-то вот. Сами себя, ну это очень редко, ну возмо возможно, возможно, возможно все, а это Бейси, это Бейси, срочно, <laughs> саботаж. Так, так, так, так, так, кто что это выключил света? Они могут мирный выиграть, кстати, да? Нет, точно не я. Одно задание осталось. Страшно, Вы все нубы. Блин, ну как так? А кто что тогда убийца, а? А как они это делают? Э -э можно на улицу пойти-то. Не могу так вас в принципе. Блин, он так нечестные чуваки. Вот он. Всем уважаемый, просмотр, с вами был Макс Риск. Всем удачи и пока.